Всем привет, с вами Ксю и сейчас я буду проверять что же будет, если зеркало отсканировать. Большого зеркала у меня не нашлось, это самое большое, что я могла найти. Наверное, ну я еще буду отсканировать вот такой айфончик, можно еще с фонариком, фонариком, о, точно! С мышкой и сканируем, где? Где? где? Что бы мне еще отсканировать? Напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я отсканировала. <свист> о, о, о! Я вроде цветную и включала! Я цветную включала! Я цветную и включала! А у меня черно белая получилось! Вот что у меня получилось! Вот тут такое зеркальце! <свист> такое модное, все обмотанное скручем! Ну, зеркальце еще чего получилось. Здесь какие-то пятна. Вот айфончик с фонариком включенным. Только почему-то оно столбом идет, а не во все стороны. Дальше у нас мышка. Вроде она там синий-красным цветом светила. А, а тут вообще ничем не светит. Вот такой у нас получился рисунок. Mm -hmm. у меня возникла идея! Что же будет, если отсканировать планшет? Включить там мультики и положить, и отсканировать. Но это я уже буду, наверное, на другом видео показывать. Так что подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк в этом видео и в моих других видео. Всем пока! Пока!